Что же, ребят, добро пожаловать в новую карьеру, где мы начнем за торо так как это единственная команда, которая имеет тот двигатель, на котором я еще не ездил, а именно Хонду. На Феррари я ездил, на Мерсейс я ездил и на Рено также ездил. Но вы зададите вопрос, ну ты же не доехал второй сезон даже за Макларен, почему ты сразу пересаживаешься уже в новую карьеру? Ответ довольно просто, потому что я не вижу смысла доезжать ту карьеру, поскольку... Она будет однообразной, борьба у меня будет в основном только с Максом, ведь в середине сезона мы получим уже оставшиеся обновление в шасси, у нас шасси станет тоже топ-3, топ-4, и по итогу мы просто будем бороться между собой с Максом. Так что по сути Кубок Конструкторов уже решен, он даже был с самого начала сезона. Да, не решен был чемпионский титул. Ну тут тоже, конечно, 50 на 50 был, шанс у нас одинаков, но плюс-минус бы, скорее всего, я бы смог бы заполучить титул чемпиона, и по итогу, да, сезон был бы, ну, довольно унылым, поскольку борьба у нас шла только в начале, и все. Потом бы нас уже никто не мог догнать бы. Также меня напрягал тот момент, то что у нас в карьере почему-то, по крайней мере, у меня не было машины безопасности, виртуальной машины безопасности, хотя случались уже инциденты у меня в том же боку в втором сезоне, когда машина безопасности была обязана просто выехать, когда Льюиса развернула по этим повороте. Но она не выехала, у нас даже не было виртуальной машины безопасности. То есть, ну, это показывает то, что у меня, по крайней мере, багнулась карьера, и у меня не было ее в принципе. то что за весь первый сезон я ее не наблюдал. во сегодня я это понял, то что я ни разу не видел ничего из этого. И, как бы, это странно даже. У нормальных людей все это есть, у меня нету. Поэтому как-то, ну, хочется уже по-нормальному начать. Плюс новое распределение сил уже на 2019 год наконец у нас подъехало. И по поводу болида, да, у нас все плохо будет с силовой установкой, как и у у Макларена и у Редбула. Но будем постепенно работать над этим, но сначала будем работать над аэродинамикой, поскольку я хочу именно дорастить скорость в поворотах. Плюс за счет прокачанной аэродинамики можно ставить меньше угла атаки крыла, за счет этого получать больше на прямых. Так что здесь есть свои плюсы определенные. Конечно, да, здесь меньше даст прирост снижения лобового сопротивления, потому что у нас мощности как таковой особо нету. Но мощность мы тоже будем наращивать постепенно. И будем немного по-другому сейчас прокачивать болит, Не так, как я это делал в первом сезоне, когда я сразу заказывал детали. Сейчас будем делать следующим образом. Первые 8 гонок я именно буду ехать ради ресурсов. И потом уже будем потихоньку развивать болит. То есть сначала открою по максимуму там, скидки, по крайней мере сделать до 40%. И также одел качество, прокачаю тоже до четырех, чтобы точно детали приезжали. Ладно, вернемся немного все-таки на этап в Австралии. Петификация у нас происходила. Последний сегмент был в дождь, начинался он. Я тут же решил выехать по этому поводу, услышав, по крайней мере, от инженера еще во втором сегменте, то, что у нас рождается дождь через 15 минут, хотя его не должно было быть. И по итогу пятое место на стартовой решетке из-за того, что я выехал из постопа пятом. В принципе, неплохое начало, меня оно радует. То, что мы можем бороться на данном даже болиде. В принципе, мне понравилось, как ведет себя Туророса в данный момент. То есть, болид крайне стабилен, и у него нету никакого растиринга, Даже если вот я загружаю те же самые сетапы, что у меня использовались на Макларне в первом сезоне, ну и во втором. Хотя, по сути, да, в пер первом сезоне так себе сравнивать, поскольку тогда болиды имели все характеристики из 18 сезона. Так что да, по сути, мы ездили, как я и говорил ранее, на просто перекрашенных болидах 18 -го года. Ладно, старт-решетку у нас следующим образом. Льюис у нас провалился, поскольку он выехал довольно поздно в третьем сегменте. Но посмотрим, как будет себя вести теперь Мерседес, насколько сильно он сможет прорваться. Напарник наш Даниил Квят также на 17 месте, не смог выйти из первого сегмента. Ну и Вильямсы, к сожалению, на своем почетном последнем месте. В прошлом сезоне они не могли и бороться, но теперь у них будет все намного печали Приходя к старту. Газ на красные огни, я срываюсь немного. С места довольно плохо сорвался. Мне тут же проходит Феттель, также еще пытался опередить Норрис позади, но у него не было просто нигде места и возможности просто пролезть где-либо. Хэмильтон также там неплохо смог пролезть. Поначалу опередить часть пилотона. Потом завязалась борьба между Сайенсом и Ботасом. Он пытался его пройти, но по итогу Ботас отстоял свою позицию. Но тут же уже и Феттель начинает атаку на Сайенса. И по итогу эту борьбу они выигрывают. Хотя прошли не почти весь первый сектор. Бок о бок, я попытался, конечно, атаковать Сейнс, но, к сожалению, все-таки Макларен есть Макларен, даже в первом сезоне, они намного лучше имеют болид, чем у нас. Рьюис просто по внутренней части траектории пытался пройти сразу там 3-4 болида, по итогу у него это получилось половину. он пошел Рэдбул, но потом прямой проходит также и Норриса, и потом уже устремляется со впереди идущим Магнусоном, которого он также пройдет там через пару кругов. Конечно, Норрис сопротивлялся, как обычно, но не смог до конца он свою позицию и по итогу он ее проигрывать. Также позади была борьба между Рэдбуллом и Пересом, но все-таки Гасли смог удержать свою позицию. Потом, как я и говорил, за Сайенсом я покатался немного, пытался его атаковать в начале второго сектора, не получилось, была плохой идея, по итогу я хуже вышел, позади меня уже и Магнус начал накатывать, и он уже поравнялся по сути со мной, я же этого просто даже банально не заметил. По итогу произошел между нами небольшой контакт, он меня немного поддел, меня из этого не снесло, я проиграл по итогу Сайенсу там несколько секунд, и Сайенс просто уехал, и я не мог ему навязать никакой борьбы. В тот момент уже позади меня было, опять же, борьба между Хэмилтоном и Магнусоном. И Хэмилтон без проблем обошел Магнусона. Также Норрис позади защищался по отношению к Гасли. Но Гасли, я думаю, даже не пытался его перейти, просто хотел показаться в его зеркалах. И просто Норрис уже немножко испугался этого и решил то, что будет защищаться. На втором кругу, на втором кругу первого этапа у нас ходит Квят. Второй круг, первый этап. Каким образом просто это могло произойти, я не знаю. Два круга прошло, что там, блин, мы поставили с прошлого года целую установку старую, или как, ну, два круга на новую силовую установку, это просто, как по мне, невозможно сделать. Ну ладно, с движком Honda и не такое может случиться, поэтому надо будет тоже качать устойчивость двигателя, поскольку, я думал, здесь будет еще быстрее ломаться, нежели Рено в Макларне нашем. Потом Хэмпт у меня все-таки прошел, как это было ожидаемо. И позади также была борьба между Магнусоном и Ландо, который смог все-таки поравняться с Магнусоном, но ДРС у нас к этому моменту еще не было, поэтому Ланду еще приходилось защищаться на второй прямой, где Магнусон все-таки остался еще бок о бок с ним, из-за чего они начинают ехать первый сектор весь бок о бок, и уже начиная после третьего порта у нас идет небольшая медленная секция, в которой бок о бок особо не покатаешься. Ну и ладно, в принципе, довольно быстро прошел такие Магнуссена. Через пару кругов Льюис догнал уже и Сайенса, которого без проблем прошел. Также у Ботаса возникли проблемы с силовой установкой. Опять же, первый этап, опять же, какие-то проблемы у лидеров. Но в данный момент у Ботаса, из-за чего он начал терять просто кучу времени. И из-за этого он начал просто дико откатываться назад. Что по итогу придет к тому, что он откатится аж до последнего места. И будет в конце воевать с кубицей на Велимся. И причем война у них будет... Довольно интересно, но, опять же, Ботлс даже не сможет никак атаковать Кубицу толком. Только даже под конец гонки он там как-то сможет его атаковать, потому что на 28-м кругу они все-таки смогли пофиксить проблему с ДВСом, и он начал неплохо ехать, но уже было поздно, так как был конец гонки. Ну что же, потом у нас Магнус начинает еще и терять часть переднего антикрыла в борьбе с Норрисом, и по итогу начинает просто также же откатываться назад и за переднего антикрыла. Прошел его Норрис, потом Перес который пошел еще и Гасли к тому моменту, ну и позади него уже сбралась такая неплохая группа из основного пилотона. Норрис с Пересом также потом догнали еще и Ботаса, бок о бок они начинают проходить его, проходит вдвоем его, ну и Перес тут же пытается пройти еще и Норриса. В принципе, у Норриса получается отбиться, но Перес все-таки смог удержаться за Норрисом, бок о бок они начинают проходить последнюю часть первого сектора, и также еще Перис пытается вытеснить Норриса с трассы, просто все время Норис приходится проезжать там по траве, по поребрикам и тому подобным вещам. Ну и что же, во втором секторе они бок о бок продолжают ехать, Ботас за этим наблюдает, пытается как-то втиснуться в их борьбу, но мощности, к сожалению, в данный момент у него не хватает, и поэтому ему приходится быть эдаким зрителем. Также позади еще и Граждан с Астролом тоже там между собой закусились в борьбе за позицию но по итогу Строл смог одержать борьбе этой победу, как и Перес в борьбе с Норрисоном. Я решил сделать пидстоп немного раньше на два круга, поскольку мой софт очень быстро начал умирать, потому что я рассчитывал все-таки на один износ, но по итогу износ был намного выше, чем я ожидал. Выезжаю, как и понятно было, на последней позиции и начинаю потихоньку-потихоньку отыгрывать за счет более свежей резины. Потом у нас свои пистопы сделали к этому моменту уже лидеры, и Феттель сделал небольшой андеркат по отношению к Ферстаппену, поскольку тот уже оторвался неплохо, но он уперся в Гасли, который еще шел на старой резине, и поэтому Гасли смог сдержать Феттеля и дать Максу время, чтобы он смог оторваться и выйти из секунды. Ну и Феттель в середине круга все-таки смог обойти Гасли, но позади уже виднелся Хэмилтон, который смог догнать неплохо Феттеля из-за того, что опять же Гасли его сдержал. Я же сделал небольшой свой андеркат по отношению к Сайенсу, я был близок к нему но все таки сайенс вышел на медиуме я не рассчитывал то что боты тут будут иметь софт-медиум я думал как у меня у них будет Soft hard, но по итогу да у половины пелотона был точнее в большей части это была стратегия в Soft медиум у кого то был Soft hard. я же не мог пойти на такую опять же стратегию поскольку в десятом кругу у меня был бы очень большой износ софта и поэтому я бы никак бы не смог на нем дальше поехать бы потом перес меня атаковал прошел по итогу я начинаю за ним ехать и решаю его обойти в третьем секторе. Но потом думаю, окей, впереди у нас зона детекции ДРС. Пропущу я его вперед, чтобы я получил гарантированный ДРС. И на прямой, и на второй прямой смогу его обойти за счет ДРС, опять же. Но я немного не учел все-таки, что у него более свежие шины. У него мотор Мерседес. И он начнет от меня просто уезжать спокойно, даже несмотря на то, что я буду иметь ДРС. Поскольку я просто даже плохо выйду с последнего поворота из-за того, что у меня карта, который уже был достаточно изношена. Позади уже был и Норрис, который я пытался обойти, но первая попытка не удалась у него, по итогу я начинаю терять еще больше по отношению к пересу, ну и он просто банально уезжает от меня. Норрис же меня просто так не оставил в покое, он меня всячески пытался пройти, трамп попытки атаки его в третьем повороте, но она не уменьшалась опять же успехом, и мы начинаем потихоньку-потихоньку ехать. И бороться между собой. Также уже позади Гасли к нам подъезжал, что еще по сути хуже, поскольку Редбул еще труднее будет сдерживать, нежели Макларен. И я думал уже, что мне делать, поскольку у них medium, у меня хард, разница есть. В поворотах они быстрее намного меня, выходят быстрее, и в этом главная проблема. Под конец гонки, может быть, я бы имел какое-то преимущество, ну, по крайней мере, уже бы мы были на равных. Но в данный момент до конца гонки еще было 11-12 кругов, и надо было что-то делать. Ну и Гасли начинает сначала атаковать. Норриса без проблем его проходит, потом он старт виничной прямой, пытается меня уже опередить. Я его пытаюсь вытеснить как можно ближе на внутреннюю часть поворота. Ну и по итогу у меня это получается, он медленнее проходит, но я пытался перегрестить траекторию, из-за чего я остался позади, но за счет слепстрима я смог удержаться и уже провернуть свою атаку в в третьем повороте также еще и Гасли блокирует свои покрышки, меня также немного сносят на входе в поворот. По итогу мы начинаем ехать бок о бок и я смог удержать свою позицию, в четвертом повороте я обогнал все-таки в Гасли. Но радоваться рано, поскольку Гасли проводит следующую атаку и последнюю атаку, поскольку я блокирую его. И по итогу он откатывается назад, уже и Норрис попытался его атаковать. И я начинаю просто потихоньку отрываться из-за того, что они начинают бороться друг с другом. Также на точке детекции ДРС Норрис был чуть впереди, из-за чего исход становится предсказуемым. норис проиграет свою позицию по отношению к Гасли, да, он смог его пройти, но старт-финишная прямая, потом еще вторая прямая с зоны ДРС. Также к этому моменту уже и Райкин подъехал к этой паре, точнее к нашей тройке, но я уже к этому моменту успел оторваться на секунду, что было для меня самым главным действием, поскольку если я на секунду, никому не даю из них ДРС, то до меня они скорее всего не доедут, поскольку медиум при такой интенсивной борьбе у них уже потихоньку-потихоньку начинал бы сдавать. Ну а теперь вернемся к лидерам. Верстап у нас проигрывает позицию Хэмилтону, который сначала поравнялся в первом повороте, и на второй прямой уже за счет Дореса без проблем проходит дальше и уезжает уже за Леклером, которого он довольно быстро догнал, поскольку у Леклера, похоже, возникли тоже проблемы с ДВС, потому что он начал проигрывать по полторы-две секунды на круге, и его без проблем начали обходить все. Ну, точнее, по времени лидера все. Сначала это был Хэмилтон, который выехал на первую позицию, Потом был ферстапин который также без проблем догнал и обогнал Леклера. Ну и в конечном итоге еще это был и напарник Леклера Феттель, который также без проблем опередил его и занял тем самым третье место на подиуме. Что же, потом также еще и Хэмилтон догнал на круг своего напарника вальтри Ботоса, который сражался с Кубицей, по крайней мере пытался сражаться, и как я говорил ранее, у него уже были проблемы с ДВС, но ближе к концу гонки они были решены. Потом... У нас вот Федлин начинает проходить своего напарника, и без каких-либо проблем проходит его в четвертом повороте. Ну, я думаю, если бы гонка была длиннее еще на 3-4 круга, я думаю, там бы Эклер мог проиграть еще больше позиций. По крайней мере, его может быть догнал бы Сайенс к этому моменту. Для меня гонка заканчивается на седьмом позиции. В принципе, неплохой результат, поскольку думал, то, что начнем чуть хуже. Но неплохие очки для нас, по сути, 7 мест это 6 очков. К сожалению, да, Тайм у нас есть, ни шумо, также он стал новать Обидно, печально, досадно, но в седьмой сезоне, думаю, мы начнем постепенно утворить наш болит и постепенно к концу сезона уже думаю, будем бороться в группе А. Ну и там уже на то пойдем. Ну и исправил у себя отличную игловую стартовался 10 места после 21 места. Какой результат для Mercedes долларов видны то, что Rapidane имеет это прожить по промышлению этим склад Thermomix. Но принадлежать для этого пристава, как примерно из 100% у нас в Dazilling показать 제 ESPN, а в этой же Basis по клиентам besha, хотя также сравнивать за то можно в котором я с вами оставил И в принципе неплохое начало для первых пилотов топ команд Для вторых пилотов естественно начинаю выигрывать, поскольку у нас квят вылетел и не доехал до конца нового сахарника именно какого-то возьму я уже только по крайней ну и я буду думать, кого уже опять взять также застает отметить то, что мы можем будем гонщиков из F2, F2 в баттле, нахрен у них подмассив надо, поскольку мы должны будем поделать эту так, чтобы гонщик из F2 на там кончиков из F1 чтобы намного больше менялось да, и чуть拍а, и как так, ничего не забываем. Супер, новая игрушка. Супер, новая игрушка. Супер, новая игрушка. Супер, новая игрушка. Супер, новая игрушка. Супер, новая